Приветствую вас, друзья! У нас 19 выпуск комментариев. Вступление играть не буду, потому что это четвероногий сидит на коленях и не хочет никуда уходить. Вот И напоминаю всем, кто хочет прислать пожертвование на памятник Михаилу Рожкову, присылайте денежки на реквизиты, которые указаны внизу, но обязательно в, э, в комментарии пишите на памятник. Все, ну поехали. Сегодня... А, первый, первый сначала по традиции комментарий из э, Телеграма. Я написал, есть ли вопросы, сколько стоит ваш урок, ну пробный урок я обычно беру 700 рублей, а потом ну дети 800, взрослые 1000, вот иностранцы там по трубам немножко стараются там 20-25 евро брать, вот, потому что чтобы эти евро получить, сами знаете, комиссии там, так. Сколько баллайк в обиходе у Сергея Воронцова? А сейчас в данный момент одна. Долгое время у меня было две баллайки. И конвега и Поляковка. Потом э, Поляковочку я продал и приобрел э, Воронцовочку. Mm -hmm. Вот, теперь у меня Воронцовочка была и Конвега. А Конвега потом тоже я продал. Потому что, ну что, она год лежала без дела и решил, лучше она кому-то принесет радость. Все это... Так, вот здесь спросили насчет табов. Ну, табы для куклы-колдуна... По-моему, да, кукла колдуна есть. Так что, если надо, обращайтесь. Вот. Дальше. Нельзя ли попробовать поучаствовать э, в ссылку на ютубе отправить, э, это в кинопроекте? А, конечно, отправляйте мне ссылку на ютубе, хотелось бы посмотреть, но как вы при этом попадете на мой канал? М? То есть нужно непосредственно файл отправлять. Вот, вопросы, ага, все нужно оттачивать, вот человек написал, так, все, все, обзоры есть, да, действительно, это один и тот же инструмент, поехали. Итак, в прошлый раз мы вот здесь где-то примерно остановились, Сергей, как купить ноты этой мелодии? Ну, тоже пишите мне на почту, вот на новую почту, и свой была лайка, раньше была Кукова, но она, к сожалению, сейчас переполнилась из-за того, что не могу оплатить... Подписку. Сами знаете, что сейчас все подписки на Google, они бесполезны, бесполезные. Да, не оплатить никак. Великолепное исполнение. Первый. Ну, вернее, можно, но не, не знаю способов. Так, не пробовал. Проще новую почту завести. Коробейники не, не, не, не, не народная ну, понятно. По поводу конвега. Краткий обзор есть ваш. По поводу конвега. Конвега есть обзор. Ваше мнение об инструментах. О, об, об, о каких инструментах? Вы хотите инструмент... По поводу Конвега, ну, Конвега уже я делал обзор. Дальше, вернее, даже так, сравнение с Воронцовочкой делал. Да? Вот, мультяшных мелодий, ждем продолжения. Если ждете продолжения, жду от вас видео. Присылайте видео и продолжение будет. Так, разбор будет на эту песню Распутин, да, уже есть. Хочется выучить ее. На, на момент выхода песни, как о песни, видео, как раз я сделал разбор и Распутина в том числе. Дальше. Игра в оркестре, ух ты, хорошо. Excellent, you're never disappointed, no, thank you very much. Да, похоже, это же сектор газа, почему? Может, ну, да, может, похоже на что-то. Можно до разобрать прощание славянки, а то отрыво как-то слишком одинок. Прощание славянки. Надо вспомнить, что я вообще там сделал в том уроке. Не помню. Давно пора вернуться к прощанию славянки. Вот. Предполагаю новый формат. Уроки по разным стилям. Регги, мексиканская, популярная и основные аккорды показать. Хорошая идея. Давайте тогда с мексиканских мелодий начнем. Пришлите мне тогда на идею на видео. Ну, две-три мелодии именно испан... мексиканских, чтобы я их взял и на их основе показал. Тогда было бы классно. И регги тоже самое. Оригинальные вот э, не то, что там в стиле регги, допустим. А именно вот оригинальные. Было бы вообще замечательно. Книжечки воссоздают вас создают Хорошо. Хозяин леса. Вот. Хозяин леса тоже отправляется в Играю все подряд. Спасибо, спасибо. Всем хотелось разденеть биты на балаке Хотя бы в этой музыке. Ребята, такие классные. Надеемся на встречу город Кимры. Кимры, Кимры. А я там был один раз. если ли на Балалайке? Ну, тремола прям нету, а вот тремола есть. Ну, тремола есть, конечно, такой прием. Прием игры. Такой игрой можно нечаянно призвать. Распутина, да? Так, действует... Как все-таки действует шерстяная нитка? Разогревающая мази не работает. Как вы повредили руку? Я повредил руку. Немножко помогал в саду, в саду родителям. Мы немножко потянул Тяжелые перетаскивали там, предмет, предметы. И потянул немного руку. Вот и плюс еще в этот же вечер э, немножко много позанимался, заслушался, включил свой этот аппарат, да, педаль, и прям сидел, что-то долго занимался, и не заметил, как уже рука, все практически, уж устала. А я не заметил, потому что весь был, что называется, на, на кураже, вот. А потом чувствую, что от, рука отваливается. Ну, два таких фактора, все, сошлось, ну, сейчас нормально уже все. Вот, а как действует нитка? Нитка действует психосоматически, то есть это самовнушение. Это просто мне с детства такая штука. Я, если я руку переиграл, мама повязывала мне нитку, говорила, что поможет. И пару дней, и все, и она проходила. А потом уже просто по, по привычке стал вешать. А разогревающее мази, да, отлично. Вот, привык играть на балаке под вечер соседей, жалко. Хочу все-таки играть днем. Как вы это делаете? Что вы для этого делаете? Ну, первый момент, днем можно играть никто вам ничего не должен говорить, ну если кто-то там говорит, то тут уже другой вопрос а, во вторых можно уходить на балкон, на балконе вас будет слышно только на балконной части а, плюс можно купить дачу <соценно> играть на даче вот, там никому не будет мешать или сделать сурдину, вот самый дешевый вариант это сделать сурдину на баллайку, как делать сурдину тоже есть видео у меня на канале так, а можно вместо естественной смазки или ручек пойти потискать кота для лучшего скольжения? <соценно> можно. С чем вы в жизни зарабатываете? Неужели балалайкой? Ну, друзья мои, конечно, балалайкой. Вот. Это и хобби, и работа в том числе. То есть, основ... я зарабатываю тем, что учу детей, взрослых играть на балалайке. Ну и даже на гитаре, ну, потому что гитара как бы попутный инструмент. Вот. Но в основном, конечно, балалайка. И делаю для вас видеоразборы. Кто-то присылает спонсорские деньги на разборы, типа вот присылают денежку. Сделай вот этот разбор. Или, допустим, поздравь кого-то. Вот Поздравление делаю. И сейчас в том числе делаю. То есть. Или на концерт куда-то вызвали. Допустим, там тоже гонорар. Вот, можно ли на берегу безымянной руки? Ты не се меня река. А, для тех, кто больше воды. Так, отправляется сначала все в играю все подряд. Если я их не играл. Поправьте меня, если я не прав. Может, я уже сыграл их обе. Вот, но вод, проводу я помню, они у меня в списке есть У меня проблемы, поскольку я высокий Мне неудобно держать между, приму между ног Как долго так играть не могу Если поставить ее на правое колено, то мне комфортно Самку могу держать Так можно делать? Можно, если вам удобно, то делайте По поводу между ног Если вам прям так Совсем неудобно между ног То можно максимально близко ноги Свести и чтобы лайк была максимально высоко Плюс сделайте проще Можете ремень повязать Тогда баллачка будет вообще у вас висеть и не давить в ногу. Потому что я знаю, что у, уг, нижним углом в ногу это прям очень неудобно. Ну, не знаю, если, долго ли вы можете так просидеть. Если можете, то ну, прямо круто. Так, круто. Спасибо, спасибо. О, приятно, удивил. Так, здесь я эти песни люблю. Спасибо за видосы. Классно играйте. Спасибо вам большое. Так, тут переписка. Цое лицо суровее было. Куда уже суровей, да? Смотрите, балдеет лицо скоро. Понимаю. Это не знаю, по лицу Ну, друзья, я стараюсь быть э, максимально естественным. Если песня соответствует, то есть лицо должно тоже соответствовать песне, а если просто так улыбаться, даже там, я не знаю, под Рамштайн, то, то это странно немного выглядит. И опять же, э, играть любую песню можно вообще с отвлеченным видом. То есть не обязательно для этого прям. Там все весь в эмоции показывает. Просто так сложилось, что удобнее, когда артист э, еще и лицом соответствует тому чему то, что он играет, тому, что он играет. Так, вы не участвовали в проекте бопа Вот это я тут, я не знаю даже, что это такое. Когда будет играть все подряд? Вот уже. Да, спасибо. Таким щеклого. Вот почему пол жизни потерял? Ну подписались же теперь, вот новая звезда, удачи тебе, спасибо. Это только такой. Ну рэп на самом деле, да, я люблю, если кто-то пишет рэп в таком же стиле, давайте, присылайте, мы сделаем еще что-нибудь. Я пришелец. Хорошо. Какую плюсовую сыграл? Так, у Семена был замечательный. Да, самоварчик, отлично. Так, тут, ну это по поводу день балалайки пишут. Да, заиграем волынка. Так, всем спасибо. Майоров, молодец. Так, Кстати, все, у кого э, дети, уважаемые дети, кто смотрит мое видео, а также их родители, напоминаю, что у меня есть прямые контакты с редакторами из Москвы. Если у вас талантливый ребенок, э, присылайте мне ссылку. Я передам ссылку редакторам. Они, возможно, вас выберут и пригласят в Москву для участия в какой-то телевизионной пр программе. Вот, недавно тоже звонили. Попало и так. Спасибо, спасибо. Так, здорово. Балаки нет про границ, но ну, это да. Балака это музыкальный инструмент. На музыкальном инструмент мы должны играть музыку, правильно? Вот, поэтому почему бы у него должны быть границы, откуда? Так, интересно. Не вижу вопросов по технике что-нибудь. Помню Джуджу Голдунвин. Так, инструмент просто говорит спасибо. Дальше. Не знаю, что это, да, какой-то даже язык. Так, спасибо, спасибо, спасибо. Ну, что сказать, за сведение дружно. Ну, да, тоже. А, Распутин, да, играл там тоже в этой в Левкаде. классно, Классное место. Так, do you have any another dump price, in your chance? Yes, I have. Please uh, cast me in uh, DM. Ну, или как там, или uh, привез сообщение с... In message, please send me in message. Так, э, можешь сказать, как играть? Э, песню Дурак и молния тоже во все подряд, пускай отправляется. А, ого! Тут что-то по-турецки, по что ли? Сзади пришла мелодия привязка. Да, турецкий язык. Так, наконец-то Распутин. Белая ночь тоже отправляется во все подряд. Сой в наших сердцах. Круто, что видео региона вот видите хорошо как поставила получил три топорика при этом гермосо ага. геняль тоже по, -ис по испански да там за кадром толпа не собралась кстати да вот когда записывали там там э, дело в том что не только стояла одна скамейка там еще детская площадка и несколько скамейк стояла и да действительно заправились человек 10 я думаю прям слушали спасибо Ого, тут что-то по, видимо, по польски. Да, отец и где-то Чанка, она также имеет польскую версию. Ну, ну пожалуйста. Так, угу. спасибо, здорово и задорно, спасибо. В тридевятом царстве жил Серега. Так, Сергей Волачный, красава, красава Антоха? А, ну Антоха, Антонио Бандера в смысле? Это академический строй, да, академический. Виртуз. Так, сделай разбор сектор газа. Бомж тоже отправляется во все подряд. Шикарно сыграна, гениальная музыка. Вот, да, подал прошлогодний снег. Это, это классная, конечно, музыка. Вот, французский. Ну, усад, усы, конечно, у него отличные, да. Вот видео зовут Сергей. How many hours a, a new song before you play it well? Значит, спросили, сколько у меня ушло часов или дней на то, чтобы сыграть. Ну, Путина я учил несколько дней, там буквально 3-4 дня, чтобы запомнить, что зачем идет, чтобы сыграть все это от начала до конца. вот А по поводу практики, ну, практика тут, конечно, это годы. Годы, годы. Голосую за Владивосток. Отлично. Брависсимо. Вилла Музика руса Владивосток. Тишь примитивные рассказки, топорным голосом. Ну, тут человек... Рассказывает мнение свое по поводу каждой песни. Хорошо. За Чингисхана. Отлично. Так, здравствуйте. Подскажите, как можно купить подставку для струн? У меня же 46-го года. Пишите мне на почту. Постараемся помочь. Я попрошу Диму, но сделаем. Видимо, у вас была лайчка такая же, вот без панциря. то там нужна маленькая подставка, 12-миллиметровая. Спасибо. Досмотрелось. Узнал почти много. Яблочко, яблочко, хорошо, спасибо, не только треугольно, Владивосток, хорошо, Раш-Е, раш, -е. раш -е. ну ладно, посмотрю, если есть такая мелодия, то тоже отправлю. отправляю, на играю все подряд. Так, спасибо, представляете, как бы звучало небольшим инструментальным фоном, да, с фоном тоже хорошо играть, я люблю и так, и так поиграть, Ну, большинство видео на... у меня на канале, как вы знаете, без минусовок, а просто... Как звучит балалайка? Просто балалайка соло, да? а капелла. -а -а -а -а Давай москву, пожалуйста. Можно гориллась, тут тоже во вовсю подряд. Прошу вступление саму песню разобрать. Сектор газа вечером на лавочке. Там не пойми, какие аккорды во вступлении. Там не частушка разве? Не помню. Все, друзья, на этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Ставьте лайки, балалайки. Жалко, что не было вопросов непосредственно к технике или к инструменту, но надеюсь, что в следующих появится. Все, увидимся. Пока.